Здравствуйте, меня зовут Авдеев Констант Николаевич, я 53 -го года рождения. Вот Хотел бы поделиться своим наблюдением за тем, как люди мучаются вот со спиной. И меня это угораздило тоже. прошлый год я на даче мог даже поливать грядки, не то что наклоняться и что там делать. Все делал жена и сын. И это было... Не очень, не очень приятно И на работе проблемы Дома проблемы То есть вот со спиной с этой вот. Я что-то э, Не предпринимал там и К врачам ходил Очень долго Они уже не знали что делать У меня задница была синяя от уколов Лекарства она выписывали там, от этих. И это попробуют И это попробуют И уже когда приходил, врач уже прятал глаза. Что делать с ним? Уже от одного к другому посылали. Ну, мне приходилось работа такая, и на работу ездить. Я бюллетень этот просто закрыл и выбросил его. И единственное, что сказали, вот сделайте МРТ. Вот три с половиной тысяч стоит, и тогда будем смотреть. Потому что рентген ворочила меня, измучила женщина. Три позиции и толку никакого не было. Номер МРТ пришел, они меня не взяли, потому что 108 килограмм. И в ладони была дробь. Памятка от охоты осталась. Они сказали, вот давайте дробь, вырезайте эту и худейте, То есть у нас нет такого аппарата под ваш вес. Вот. Ну, короче, и тут мне облом случился. И так случилось, что жена, давай по все стороны смотреть, чем мне помочь. Она же, женщина мне меня жалостливая. Вот. И нашла мне средство такое. Алоэ вера. Вот. И я начал его принимать, ну потому что уже, так сказать, уже безысходность какая-то была. Безысходность была на самом деле, потому что ко мне даже с Казахстана приезжал товарищ, бывший депутат Межлиса. И он лечился и ходил в клинику. Э -э ему там сделали и этот, э -э корсет, и массажист. Учет ну, денег у нас стоял столько много. То есть и никакого толку. Вот. Ну, с подачи супруги я стал принимать вот алоэ вера, питьевой гель, э -э алоэ мед. Это для.. И алоэ мед. И еще про баланс. Таблеточки такие. А это жидкость такая. В вот, такой удобной. Значит, упаковки наливаешь. Вот, пару ложек выпил. Вот, предварительно водички попил. Вот, и за миссия я похудел на 8 килограмм и почувствовал, что похудел. И это как бы меня сподвигло дальше принимать уже для суставов. Там есть и у... Значит у этого направления есть э, как там называется для суставов фридом э, тоже алоэ фридом да что-то такое вот я стал принимать его и почувствовал через где-то через неделю облегчение то есть, ну я про баланс э, то есть это было добавок то есть надо было тоже таблеточки закрепляющие как они вот я через месяц, наверное, то есть почувствовал себя легче и стал делать уже зарядку такую какую-то облегченную, то есть на пол ложился ногами туда-сюда, то есть подымал, и как-то почувствовал, что господи, да, я уже это наполовину здоров, вот, и дальше больше уже зарядку у меня уже стало уже по полчаса каждое утро проходить, я уже стал и отжиматься то есть и, и вот в настоящее время ну, я чувствую себя прекрасно. А Это настоящее время прошло уже через год. Наверное, в настоящее уже время я уже в этом году дачный сезон уже не пропустил уже сам уже и поливаю там и ну вообще полностью себя почувствовал человека. То есть мужчина в полном сатан вот как Карлсон говорит. То есть нормально. А то уже думал, что жизнь закончилась и уже с меня только. И все отказа, отказалась уже и природа, в том числе. Нет, оказывается, существуют такие средства. Ну, может быть, еще какие-то существуют. Но ну, вот я нашел это. И, так сказать, вот, друзьям бы рекомендовал. И понятно, что это то есть, не дешевое средство. То есть, вот это вот э, то, что я э, пил первоначально для так сказать, для похудения ну, порядка 1700 стоит вот этот флакон. но ну, а их надо, наверное, штуки три-то выпить, чтоб... Ну, и еще скажу интересно, вот я 8 килограмм потерял, нет, выбросил, нельзя сказать, что потерял, выбросил. И дальше почему-то вот остановился 100, и все, то есть где-то так 98, 199, 100, то есть вот... Как бы зацепился за это ну и нормально то есть не чувствую себя и и пузо как бы ушло и, то есть нормально не надо мне больше худеть и все я сейчас даже не пью ни то ни другое ни третье то есть я только делаю зарядку водичку потом попил на коврик и все это заканчиваю поэтому попробуйте Попробуйте. Я вас не насильно, не настаиваю. Просто говорю, попробуйте. Все, спасибо.